Всем привет! На бирже убит. вы можете зарабатывать токен USTEP и получать его ежедневно, купив один из уровней. Они стоят один к одному к доллару, монеты USDT. Токен USTEP вырос вчера 15,8, сегодня уже 20 центов, плюс 28%. Даже если бы вы, не покупая уровни, просто приобрели монету USTEP, то смогли заработать почти 30 процентов к своему депозиту средствам которые были на балансе купить уровень просто заводите деньги через раздел баланса, фиат криптовалюта дальше покупайте токен usdt без всяких отметок это у нас USDT сети Binance Smart Chain буква B в конце Т это у нас Tron TRC20 сеть нам нужен обычный USDT его держим на балансе как здесь появляются уровни то есть значение выше нуля покупаем сколько купить здесь ограничений нет например можно взять 1 за 100 или 10 за 10. Если тут не будет по нулям, а тут 50, то почему бы не взять 10 штук по 10 долларов, так как разницы тут в доходе нет. 20 ее степ или по 2-10 раз. Те же самые 20 ее степ выйдет. Плюс бонус дают. Сегодня открыли еще седьмой уровень. Цена его половиной тысячи долларов. Говорю доллары, потому что один к одному USDT. Инвестиции уже более 2,5 миллионов долларов вложено в данный проект. В этой таблице приведены все основные данные, которые нам необходимы. Сколько будем получать ежедневно. В токенах YoSTEP, в долларах по сегодняшнему курсу и какая прибыль будет за год. При сохранении такой цены за год 100 долларов вы можете увеличить в 14 раз. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Регистрация занимает одну минуту. Верифицировать аккаунт тут не нужно. Торговать криптовалютой фиатом, выводить криптовалютой фиат можно без КИС. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.